доброе утро сегодня питомник cold reserve это евро чемпион Арни. для кого-то это папа для кого-то это дедушка мы не выдержали сидеть дома курильский бобтейл как вы знаете с повадками собаки и нам необходимо ходить на прогулки нам необходимо бывать в водоемах, мы хотим плавать, мы хотим охотиться, заниматься рыбной ловлей. Честно, я не знаю, что у меня со звуком, потому что я сейчас в наушниках. И не совсем уверена, что звук хороший. Поэтому, если звук плохой, то простите меня, пожалуйста. Я стараюсь потом перезаснять это видео. Курильский бобтейл это кот с повадками собаки. При том, если вы обратите внимание на конечности передние, такие как у обычных котов, а задние они выше, длиннее, поэтому прыгают они как зайчики, как кенгуру, Uh, у меня выставлено сториз-видео, uh, как играют малыши, вот. и они уже прыгают, как зайчики. Когда это взрослая особь, и ему нужно охотиться, так как задние лапы толчковые, то они прыгают, как кенгуру. Один прыжок высотой в 3 метра, мы увидели ворону. Жалко, что на поводке, потому что сейчас бы я ее споймал Ворона не боится Совсем не боится Слушайте, вот это номер Ворона умная птица вообще И ты не боишься, потому что кот на поводке, да? Поэтому ты так близко подошла Слушайте, вот это номер. Я такого еще не видела. <смех> Арни, ты посмотри, какая там птица. Тебе бы ее сейчас поймать. Вот курица, да? М -м -м -м. да? Да, да. Она знает, что кот не причинит ей вреда. Слушайте, вот это номер. Я даже не знаю, чем это закончится. Если что, придется эфир прекратить. Слушайте, вот это даже не ожидала. Ты не боишься? Нет? Там мужчина идет, поэтому может быть, она сейчас и улетит. Но вот такого цирка, как сейчас, я просто не ожидала. что даже забыла на чем я остановилась а, остановилась я на том что прыжок курильского боптейла высотой 3 метра то есть одним прыжком они могут поймать и птицу и любое другое мелкое животное, которое попадается им в пределах их видимости и которого они хотят поймать. Да, ты общительный. Те, которые знают нашего папу Арни, они знают, что он очень общительный, очень любвеобильный. Чтобы курильский бобтейл проявил вообще агрессию когда-либо, это просто невозможно. Одна из заводчиц, которая покупала у меня кошку в разведении, она мне даже написала такую фразу со смайликом. Вы когда-нибудь встречали злого Бобтейла? Ну, злой может быть по отношению к жертве, может быть, но в отношении человека никогда, Бобтейл никогда не проявляет агрессию. Он никогда не укусит, он никогда не поцарапает, он никогда... Ремстит он никогда не проявит никаких вообще-либо ну, неприятностей по отношению к человеку, поэтому независимо от того, ребенок это взрослый человек, или это пожилой, его будет подстраиваться по тем жизни, по темперамент, под характер под предпочтение своего владельца. Порода, конечно, уникальная. Поэтому приходите. У нас есть два канала в YouTube, где мы регулярно стараемся выставлять интересные видео. Но не всегда, конечно, это получается. Сейчас YouTube изменил настройки, поэтому я надеюсь, что в скором будущем... Мне удастся выходить в Ютубе в прямой эфир. Поэтому следите за новостями. Если есть вопросы, если есть желание приобрести животное, то у нас сейчас есть котята на любой вкус, на любой окрас, любого пола, любого возраста. Поэтому пишите, звоните, с удовольствием отвечу на все вопросы. Ну а пока... Я думаю, ух ты, вот этого я не ожидала. Арни, ну совсем уже, совсем. Кто тут был? А? Тут Китя была, наверное. Хочу вам заснять вот эту красоту в прямом эфире. Вот такая вот красота. Это, наверное, слива, честно говоря, я не уверена. Она больше похоже на сливу. Арни тут смотрит, где же наши кошки. Ну, пока. До свидания. До новых встреч.